Одна профессиональная переводчица дала мне хороший совет для изучения иностранных языков. Она, в свою очередь, узнала это от своей преподавательницы, когда переехала в Швейцарию и ей нужно было быстро выучить немецкий. Так вот, ее преподавательница недели две выбивала из нее одну привычку или, правильнее сказать, подход, который используют очень многие жители бывшего постсоветского пространства. Итак, люди, когда начинают практиковать, говорить, они говорят либо абсолютно правильно, то есть без ошибок, либо не говорят вообще. Вот этот запрет на ошибки, шлейф которого понятно идет еще со школы, он ставит крест на изучение любого языка. Вы не скажете правильно с первого и с десятого раза. Нужно время, практика, и для этого нужно писать, говорить, практиковать и при этом ошибаться. Это неотъемлемая и нормальная часть процесса изучения языка.